Всем доброго времени суток. Сейчас многие стоят перед выбором в отношениях, ну или пытаются принять какое-то решение по поводу отношений. И если вы стоите перед выбором уже какое-то время, не понимая, что делать, то как раз сейчас вас может внезапно озарить это понимание, чего именно вы хотите от отношений и с кем вы их хотите. Но это может произойти настолько внезапно, что собьет вас с толку, и вы эту мысль можете начать игнорировать как некоторую э, шальную после новогоднюю бредятину. И будете неправы. Дело в том, что именно сейчас то, что вы видите и чувствуете, является точным отражением происходящего. То есть ваши ощущения, особенно внезапные, являются истинной правдой. И именно сейчас, до 17 февраля, самое время принимать решение и делать выбор, так как правильность принятого решения практически гарантирована. Если вы не находитесь в постоянных отношениях, а мечетесь то туда, то сюда, то вы можете наконец понять, кто именно ваш человек, и не стоит в этом сомневаться. Если вы, например, находитесь в долгосрочных отношениях, которые вас, в принципе, устраивают, то сейчас самое время эти отношения укрепить переходом на следующий уровень. Ну, то есть мужчинам стоит взять на себя какие-то обязательства, а женщинам не отказываться от предложения выйти замуж, либо съехаться вместе. Если же вы в отношениях, которые вас не устраивают, которые на вас давят, или вы отдалились друг от друга, то настало время внести изменения, то есть расстаться, как вы понимаете. Потому как на самом деле это иллюзия отношений, которая лишь отнимает время у вас и у вашего партнера. Сейчас у вас есть шанс исправить все, что не работает. Единственная опасность заключается лишь в том, если вы будете игнорировать либо бороться с тем, что чувствуете. Если не внести эти изменения сейчас в вашу ситуацию, которую на самом деле вы хотите внести, на вас может останавливать страх, у каждого он свой, но тем не менее не надо себя обманывать и придумывать различные причины, по которым вы не можете это сделать. Вы можете это сделать, и бояться тут нечего. Бояться как раз стоит бездействия, потому как, оставив сейчас все без изменений, вы зафиксируете эти шаблоны, и в дальнейшем что-либо изменить вряд ли будет возможно. Ну и на вашем психологическом, а затем и физическом состоянии это отразится крайне негативно. Почему это нужно сделать до 17 февраля? Потому что с 18 февраля Солнце входит в созвездие рыб. А теневая сторона рыб – это, грубо говоря, апатия. Что-то вроде, что будет, то и будет. Ничего не хочу, ничего не надо. Это жалость к себе, состояние жертвы ну и так далее. Поэтому советую хорошо подумать. Ну, Всем удачи! Пока-пока!